Ученые Казанского федерального университета разрабатывают экспресс-тест на коронавирус. Проект осуществляется университетом совместно с автономной некоммерческой организацией научно-исследовательский центр ДНК. На данный момент идет разработка тест-системы, плюс идет закупка технологической линии для пилотного производства тест-систем. Эту линию можно будет использовать как для производства экспресс-тестов на коронавирус, так и на другие особо опасное заболевание. Экспресс-тест будет определять наличие антител коронавирусной инфекции. Выглядит он как тест на беременность, то есть это такая полоска, палочка, на которой проявляется либо одна, либо две полоски. Одна полоска – это просто внутренний контроль, что тест сработал, а вот вторая полоска, если ее нет, то тест отрицательный, если она есть, то тест положительный. Но ну, в отличие от теста на беременность, здесь идет а, определение наличия антител а, против коронавируса. Для теста необходима буквально капелька крови. А, и уже через несколько минут а, по наличию а, двух полосок можно будет сказать, человек у человека есть антицела против коронавируса или нет. Тест можно использовать, во-первых, для маршрутизации пациентов, которые поступают в клинику уже с симптомами, но, к сожалению, антитела появляются только, начинают появляться через 5-7 дней после заболевания, поэтому, как ранний тест, эти полоски не очень хорошо будут работать. Но, как бы то ни было, все равно помогут врачам быстро диагностировать наличие коронавирусной инфекции. По словам Альберта Резванова, в течение месяца будет разработана пилотная партия тест-систем. И при благоприятном стечении обстоятельств по результату исследований новая разработка уже будет зарегистрирована для клинического применения. Диана Желенкова, Универньюз.